А кровотечение в конце беременности, как правило, более серьезная проблема По идее, в конце беременности кровотечения быть не должно Но очень часто так отходит так называемая слизистая пробка что, что может, кстати, происходить даже за неделю и даже за две недели до начала родов слизистая пробка – это трудно это назвать кровотечением, но это слизисто кровенистые выделения, которые опять же очень часто волнует пациентов, они звонят, и в результате мы смотрим, что происходит. И иногда это обычная слизистая пробка. Мы всегда производим ультразвуковое исследование, мы всегда проверяем, не отходят ли воды, поскольку иногда отхождение в вод сопровождается кровянистыми выделениями. И в зависимости от диагноза уже определяется врачебная тактика. Две основные проблемы, которые гораздо более серьезные, это отслойка или предлежание плаценты. Предлежание плаценты относительно на сегодняшний день простой диагноз требует квалифицированного ультразвукового исследования. И в квалифицированных руках не надо бояться влагалищного ультразвука, поскольку если врач знает, что он делает, то ультразвуковой э, датчик, который вводится во влагалище, как правило, не приводит к усилению кровотечения, но дает нам четкий диагноз. Иногда достаточно наружного ультразвука с тем, чтобы определить диагноз приближения плаценты. Если ставится такой диагноз, то это несомненное показание кесарево сечения. Отслойка плаценты – это не просто кровотечение, а кровотечение, которое сопровождается схватками или болями внизу живота. То есть, если имеется какой-то болевой синдром, прилежание плаценты, как правило, безболезненно. Отслойка плаценты сопровождается болевыми проявлениями. Но и то, и другая ситуация – несомненно требует квалифицированной акушерской помощи.